Всем привет! Наверное, каждый, когда ел яблоко, задумался, можно ли из его семян посадить настоящее дерево. Специально для этого я разделил яблоко на 2 и достал из него 6 семян, которые разместил в крышке. Предварительно помыв семена, я оставил их в теплой воде для того чтобы они набухли. Так им нужно простоять трое суток. На третьей сутки воду с семенами нужно было добавить стимулятор роста. В моем случае это будет алоэ. После добавления корня образователя нужно было подождать еще сутки. За все это время семена достаточно набухли, поэтому пришло время осадить их в землю. Благо огород уже был спашен и земля уже была мокрая, так как выпал снег, несмотря на то, что это было 3 мая. Почву разместил в данном прозрачном сосуде. После я все накрыл целлофановым пакетиком для создания микроклимата и парникового эффекта. Все работало по данной схеме. Влага испарялась и концентрировалась на целлофане. После она скапливалась в капельке и стекала обратно. Таким образом был сформирован свой микроклимат. Также будет целлофан служить защитой от моего пушистого вредителя. Но за неделю пришлось поменять целлофан три раза. Теперь все посажено и остается ждать примерно неделю для подведения первых итогов. Вот и прошла долгожданная неделя, и таковы итоги. За эту неделю в хорошей почве выросла много травы, но среди этой большой травы я нашел маленький росточек будущей яблони. Росточек оказался таким маленьким, но единственным подтвержденным из всех последующих. И на этом я заканчиваю первую часть. Для вас прошло каких-то 2 минуты, а для меня почти 2 недели работы и несколько часов упорного монтажа. Я надеюсь, что ты уже поставил лайк и написал комментарий. И конечно же подписался. Ну а я пошел отдыхать от этой работы. Пока!